Привет-привет! Сегодня мы тренируем ягодицы. Для этой тренировки тебе не нужно никакое оборудование, только фитнес-коврик. Если у тебя нет фитнес-коврика, я рекомендую в несколько раз сложить полотенце и подложить под колени, чтобы было комфортней. Упражнения мы выполняем без сопротивления, но я тебе гарантирую, что после этой тренировки твоя попа будет просто адски гореть. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем! Упражнение мы выполняем блоками. И первый блок мы выполняем полностью на полу. Мы встаем на четвереньке. Поясница в нейтральном положении. То есть мы не делаем вот такой красивый прогиб. Живот поджатый, пупок тянем к позвоночнику. От копчика до макушки прямая линия. Мы не опускаем голову вниз, не запрокидываем ее вверх. Из этого положения мы отводим ногу назад и вверх. И возвращаем обратно. Мы не машем ногой, мы именно контролируем и а ведем, и возвращаем в пояснице движение вот такого вот быть не должно. Поясница расслаблена, но при этом нейтральная и не двигается. 15 повторений, готово, работаем. 1 два, три, четыре. 5, 6, мы ногой не машем, Семь мы не используем импульс, 8, 9, 10, только сокращение силы мышц, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь этой же ногой мы поднимаем прямую ногу вверх максимально и опускаем обратно. 15 повторений работаем два 3 4 5 шесть семь восемь девять 10 11 12 тринадцать четырнадцать 15 и теперь этой же ногой мы поднимаем согнутую ногу в сторону работаем 1 два Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили и повторяем это все на другую ногу. Погнали. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять. Прямая нога. Погнали. Один. Работаем без отдыха. Два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять. И пожарный гидрант подъемы в сторону. Погнали. Один, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15. Закончили. Отдыхаем буквально пару секунд. Стараемся делать с минимальными промежутками отдыха, так как нам надо включить наши ягодички. Нам надо, надо дать им достаточную нагрузку. Если бы ты делала с весом, тебе бы нужен был отдых для восстановления АТФ, так как ты делаешь без веса. Отдых минимальный. Готово? Работаем. Один. Два, три. Не забываем про поясницу. Четыре. Живот держим поджатым. Пять, шесть. Не втянутым, а именно поджатым. Восемь. То есть мы как бы пупок тянем к позвоночнику. Девять, десять, один, два, три, четыре, пять. Прямой ногой. Один, два, три, четыре. Старайся в пояснице не двигаться. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять. И пожарный гидрант. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили на другую ногу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Прямой ногой. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать пятнадцать и пожарный гидрант 1, два три 4, 5, шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать закончили фух ты можешь чувствовать движение в опорной ноге, а не в рабочей вот здесь, в средней ягодичной мышце. Это нормально. Это стабилизация. Стабилизируется твое колено, стабилизируется твое бедро, когда ты стоишь только на трех конечностях. У нас еще один подход. Готово? Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять. Прямая нога работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.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 Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять. Прямая нога один, два.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 два, три, четыре, пять. Фух, закончили. Отдыхаем, пьем воду и переходим к следующему блоку. Блин, я постригла волосы, они теперь в хвостик не собираются и так в лицо лезут. Жду, когда отрастут. Я вечно обстригу, а потом жду, когда отрастут второй блок упражнений и у нас выпады, мы делаем шаг назад и опускаемся вниз, следи за тем, чтобы колено было четко над пяткой и не двигалось вперед, когда твое колено выдвигается вперед, нагрузка переходит на переднюю поверхность бедра, когда ты смещаешься назад, твоя нагрузка больше переходит на заднюю поверхность бедра и на ягодицу, что собственно нам и нужно. Итак, мы делаем шаг назад. Опускаемся и встаем мы полностью, не поднимаемся. То есть мы встаем где-то за 30% до конца и опускаемся обратно. То есть у нас получаются такие пульсирующие движения. 15 повторений. Готово? Работаем. Два, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. Делаем то же самое на другую ногу. Шаг назад. Пульсируем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 1, 2, 3, 4, 5. Закончили. И второе упражнение у нас пульсирующее приседание широкой постановкой ног. Мы ставим ноги довольно широко, носки развернуты в сторону где-то на 45 градусов. Из этого положения мы опускаемся максимально вниз, встаем не до конца и опускаемся обратно 20 Повторений. Готово. Работаем. Два, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Один. Следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Закончили. У тебя в этом упражнении может гореть передняя поверхность бедра. Это нормально. Эти мышцы тоже работают. Отдыхаем буквально пару секунд. И повторяем еще два раза. Готово? Погнали. Шаг назад. Работаем. Два. Три. 4, помни про колено, 5, не смещайся вперед, 6, 9, 10, 13, 14, 15, закончили, меняем ногу и продолжаем, погнали, 2, 3, помни про колено, 4, Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И у нас приседание готово. Работаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, не перепрогибай поясницу, 9, 10, нет оттопыривай попу назад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, закончили, отдыхаем и у нас еще один раз, Фух, у меня уже ноги горят, даже тепло стало. Пришла сюда в курточке, а сейчас уже так бодрячком. Передохнули и работаем дальше. Шаг назад, опускаемся. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Меняем ногу и продолжаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15. Ты чувствуешь, как горят ягодицы. А может быть и не чувствуешь. И это нормально. Не надо думать, что если не горит, значит я не работаю. Или плохо работаю. Нет, не всегда горит, так что это вообще не показатель. Погнали. Один, 2, три, 4. Следим за коленями. 5, 6, 7. Мышцы устают. Они начинают заваливаться вовнутрь. Это плохо. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 20. Фу, закончили. Отдыхаем. И у нас еще третий блок. Пить во время тренировки и после можно и даже нужно. А то я слышала всякие теории, что типа надо 2 часа не есть и еще и 2 часа не пить. Че так не придумают. На самом деле надо просто тренить и есть в дефиците и все. Никаких секретов нет. Все довольно Просто. Не очень легко, но просто. Мы снова опускаемся на пол. Ложимся на спину. Ноги на ширине плеч. Упор на пятки. Если у тебя загружаются колени, я рекомендую вообще приподнять носки в воздух. Руки, ладони на пол вдоль корпуса. Или поднимаем вверх. Если ты поднимаешь вверх, это немножко больше загружает твои стабилизаторы. Поэтому я рекомендую держать руки вверх. Поясницу прижимаем к полу. Здесь пространство быть не должно. Пупок тоже туда тянем, к позвоночнику пытаемся вот прижать. Упираемся на пятки. Ноги на ширине плеч, колени не сводим. Из этого положения мы поднимаем ягодицы вверх. Разводим ноги в стороны. Сводим и опускаем обратно. Смотри внимательно, поясница ложится первой. То есть сначала ложится поясница, а потом ягодицы. Потому что если ты будешь класть сначала ягодицы, у тебя будет загружаться спина. А нам это не нужно. Поясницу мы прижали. Первый уходит вверх, лобок. Опускается первая поясница. Упор на пятки, колени не сводим. Готовы. 20 повторений, работаем. Подняли, развели, опустились. Один. Два, три, четыре. Старайся, чтобы бедра не провисали, когда ты разводишь. Пять, шесть, семь, восемь. В верхней точке сжимай ягодицы. Девять, напрягай их дополнительно. Десять, как будто бы ты монетку между ними хочешь удержать. Одиннадцать. 12. Какое-то дурацкое сравнение, да? 13. Ну уж простите, что в голову пришло. 14. Помним про поясницу. 15. 16. Если тебе тяжело, руки можно положить вниз. 17. 18. 19. 20. Закончили. Встаем. И второе упражнение блока. Шаги в сторону в приседе. Мы приседаем максимально низко. И сейчас будем шагать в сторону. Два в одну, два в другую. Готово? Погнали. Присели. Идем с этой ноги. Раз, два, три, четыре, пять. Остаемся низко. Шесть, восемь. То есть мы не встаем вот так. Чем ниже ты держишься, Двенадцать. Тем лучше. Четырнадцать. Вес на пятки, Пятнадцать. Ой, шестнадцать. Восемнадцать. Двадцать. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Тридцать. Закончили. Фух. У тебя тоже в этом упражнении могут загружаться квадрицепс. Может загружаться вот эта мышца. То есть, что слабее, то ты в первую очередь почувствуешь. Это не значит, что у тебя попа не работает или ты неправильно делаешь. Это значит просто, что у тебя вот эти мышцы слабее, чем ягодичные. А ягодичные у нас очень сильные. Фух, отдыхаем. И повторяем еще два раза. Ложимся на спину. Пятками уперлись в пол. Поясницу прижали. Руки подняли. Работаем. Один. Поясница ложится первой. Два. Три. Четыре. Шесть. Семь. Восемь. Девять десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Сжимаем ягодицы. восемнадцать. поясница ложится первой. девятнадцать, двадцать. закончили. И у нас шаги в приседе. Фух, погнали. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Двенадцать. Шестнадцать. Не перепрогибаем поясницу. Восемнадцать. Двадцать. Не пытайся оттопырить попу назад. Два, четыре. Это не даст нагрузку на ягодицы, это даст нагрузку на поясницу. Шесть, восемь, десять. Закончили. О, второй раунд как-то легче идет, чем первый, да? И у нас третий раз. Не жалеем себя. Работаем. Уперлись с пятками, поясницу прижали, пупок к позвоночнику. Ноги на ширине плеч, колени не сводим. Погнали. Один. Поясница ложится первой. Два. Три. Четыре. Пять. Пространство между полом и поясницей не должно быть. Шесть. Когда ты ложишься? Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Закончили. И у нас шажочки. Фух. Готовы? Пошли. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Стараемся сделать максимальный шаг. Десять. Четырнадцать. 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10. Фух! Фух, закончили. Сейчас мы еще немного потянем ноги. Это очень важно для расслабления мышц. Для восстановления мышц занимает всего 2 минуты, поэтому не пренебрегай растяжкой никогда. Ноги чуть шире плеч, носки смотрят четко вперед, колени не сгибаем, через круглую спину наклоняемся вниз, висим, можно взять себя за локти, макушкой тянемся вниз, расслабляем спину, расслабляем ноги, колени не сгибаем, на выдохе. Опускаем себе еще немножечко вниз. Можно слегка покачиваться из стороны в сторону. Чер также через круглую спину поднимаемся наверх. стаем пошире. Носки смотрят четко вперед. Не в стороны, не вовнутрь. Четко вперед. Стопы от пола не отрываем. И мы смещаемся, растягиваем приводящие мышцы. Стопы от пола не отрываем, закончили, сгибаем колено и берем себя за стопу, колено смотрит четко вниз, бедра толкаем вперед, чувствуем как натягивается передняя поверхность бедра, стараемся держать баланс, если тебе тяжело Можешь придерживаться за что-то, за стену, за стул, за что угодно. Но я рекомендую тренировать баланс. Закончили. Повторяем на другую ногу. Колено смотрит четко вниз, бедра вперед. Закончили. Делаем выпад большой, опускаемся вниз, упираемся руками в пол и провисаем, колено остается четко над пяткой, стараемся чтобы оно не двигалось вперед, чувствуем как тянется передняя поверхность бедра, как тянется задняя поверхность бедра, провисаем, опускаемся на колено, поднимаем руки и толкаем бедра вперед и вниз. Закончили, меняем ногу, опять выпад, провисаем, опускаемся на колено, поднимаем руки. Если тебе понравилась тренировка, ставь лайк, пиши комментарий, для меня это очень важно, мне это очень приятно. Смещаемся назад, закончили. Садимся, пистолетик, сгибаем одно колено и тянемся руками к стопе. Стараемся взяться за стопу обоими руками. Эту руку мы не расслабляем, так как мы тянем не только под коленом, но и спину. Закончили, переступаем. Локтем толкаем колено а, вовнутрь и отворачиваемся максимально назад. Чувствуем, как тянется ягодичная мышца. Закончили. И повторяем на вторую ногу. На эту ногу у меня растяжечка получше. На инстаграм мой подписывайся. Там много чего интересного про питание, про тренировки, про самооценку. Переступаем. И отворачиваемся максимально назад. Закончили. На сегодня все. С тобой была неправильный тренер Лагартиша. Пока-пока.